Mm-hmm. Здравия друзья, с вами на связи Денис Залевский и сейчас мы ознакомимся подробнее с продуктом, флагманским продуктом компании Вилови Т8 Экстра. Т8 Экстра это уникальный концентрат с увеличенным содержанием клеточного сока пихты. С его помощью можно приготовить ароматный витаминный энергетический напиток с необыкновенным хвойным вкусом. Это идеальный выбор для людей, ведущих активный образ жизни, для спортсменов и поклонников фитнеса. Т8 Экстра – это концентрат на основе Сибэкспи-комплекс полипринолов с увеличенным содержанием клеточного сока пихты. Т8 Экстра станет отличным решением для тех, кто стремится поддержать свою иммунную систему и обеспечить себе надежную защиту от вирусных и бактериальных инфекций. В ряде клинических исследований полипринолы доказали свою способность стимулировать работу всех звеньев нашего иммунитета, помогая ему бороться с болезнетворными микроорганизмами. Но комплекс Т8-экстра дополнительно усилен повышенным количеством клеточного сока пихты. Этот сок – прекрасный фитонцит, то есть вещество, губительно действующее на вирусы и бактерии. Основан такой эффект пихтового сока на высокой концентрации сложного эфира барнилацитата, относящегося к классу терпиноидов. Ежедневный прием всего лишь 2 мл концентрата Т8 Экстра, растворенных в половине стакана воды или любой другой жидкости, обеспечит вам Усиление естественной иммунной защиты организма от сезонных вирусных инфекций Увеличение производства интерферона, главного компонента неспецифического иммунитета Предотвращение повреждений клеточных мембран в результате воздействия свободных радикалов Оптимальное насыщение тканей кислорода Защиту клеток печени как от токсинов окружающей среды, так и при курсовом лечении препаратами-антибиотиками. Прилив энергии и работоспособности на весь день. Специалисты специально создали такую технологию обработки сырья, при которой все полезные биоактивные вещества, которые содержатся в живой хвое, остаются неизменными. Значит вы получите их в полном объеме. Наконец, концентрат Т8-экстра сделает ваш напиток необычным и очень ароматным, наполнив его освежающим вкусом тайги. Т8-экстра восстанавливает клетки печени, оптимизирует работу системы организма, усиливает защиту организма от токсинов, активирует процессы регенерации клеток, улучшает репродуктивную функцию, повышает устойчивость организма к нагрузкам, нормализует гормональный фон. В составе Сибэкспи-комплекс то бишь, это клеточный сок пихты сибирской. Концентрация полипринолов 85%. Хвойный комплекс Сиджинка. Таблица калорийности. Пищевая ценность на 100 грамм миллилитров продукта. Одна порция 2 миллилитра. Полипринолы 650 миллиграмм на 100 грамм. Мальтол. То есть, давайте прочитаем, сколько идет в одной порции, Да. Полипринолов 13 мг, мальтол 39,2 миллиграмма, фенольные кислоты 4,2 миллиграмма, витамин С 2,7 мг, железо 2,5 мг, флавоноиды 1,6 миллиграмма, магний во всем объеме 0,37 мг, то есть в очень маленьких количествах, белки 0, жиры 0, углеводы 0. Итого энергетическая ценность 0 калорий. Объем 50 мл у бутылька ежедневная порция 2 мл. Также на сайте вы можете найти, нажав на описание продукта видео обращение значит, специалиста, доктора наук, который рассказывает о пользе данного продукта для организма человека. И в этой презентации вы можете, значит, по времени увидеть, на какую тему, значит, идет, то есть на интересующую вас тему послушать, да, по времени. Так, и тут можно оставить заявку, чтобы попробовать Тайгу 8 бесплатно. Как это работает, друзья? Вы оставляете ваши данные, то есть имя, телефон, город. И отправляете подтверждая что вы не робот и соответственно если вы прошли значит по, сайт, по ссылке на сайт которую оставил один из лидеров то соответственно ему на телефон придет оповещение что например василий петров хочет попробовать тайгу 8 бесплатно соответственно если города Наши расходятся, то есть, например, мне пришла данная заявка, я нахожусь, образно говоря, в Иркутске, а человек прислал заявку с Москвы, то, естественно, я в Москву не поеду, да, чтобы человеку просто дать попробовать продукт, и он в Иркутск ради этого не поедет. Но мы можем найти человека, который в Москве с радостью встретится с этим человеком и угостит его этим продуктом. Мало того, если в данном городе находится офис Ройклуба, то человек придет и сможет попробовать всю линейку Тайги 8 безоплатно. И ощутить на себе ее вкус. <coughs> Благодарю, друзья, за видео. Будем продолжать освещать продукцию Тайга 8 компании Вилови.